30 мая, суббота, 2020, мы с Костей на хозяйстве занимались ремонтом автомобиля, что запечатлено на фотографиях. А, вот так даже? Нет? Да, и благоустраивали баню, вот здесь в предбаннике, и вот в бане у нас теперь такая вот скамеечка, которая очень даже неплохо ох, сидится. Да, Костя? Давай сейчас, давай. Ходовые испытания. О, да. А что, поддать парку? Да, сейчас. Все, давай сейчас скину. О, О хорошо Сейчас дела. будем топить баню. Ребята придут с реки очень грязная очень вонючие Слые, да тут-то мы их очень приятно да. а тут вот такая вот баня сказка молодец костя да ладно да еще у нас была беда с колесом и мы ее тоже пователи да чуть-чуть порешали вот вот она машинка левое колесо стало вам наизлом вот, короче, вот это колесо снимали ступицу и собрали обратно все <рес> без подшипника у нас его нет будем порешать, что делать дальше вот какая вот у нас нынче погода: ни солнца, ни дождя.